соответствующие, которые будут фиксировать по системе в разных углах бреки, все, да, скажем так, переосмыслить собственную ненависть, то есть найти ее природу источник, и переосмыслить собственную любовь, найти ее природу источник. Правила взятия гейсов, я озвучила их в самом начале, люди, которые идут по каналу света, по каналу Феба, должны брать